Приветствую всех любителей видеоигр, будем продолжать проходить с момента все-таки сюжета уже наконец-то, потому что в прошлый раз все-таки я то дракона освободить, то еще что-нибудь, блять, это другое, значит я все-таки не зря, не, это, не, о, блядь, не перепутал, вот. Ход. А, спасибо. Его идея. <смех> а почему мелкий-то говорит спасибо? Отпусти, отпусти угу, Пока Открыли проход, сразу сундучок забрали Так, значит, смотрите Я не знаю точно, сколько драконов я освободил Я по миру кататься не стал Ну, как я и говорил, что я продолжу сюжетку с этого момента Может быть, мы еще какую силу получим Или еще что-нибудь Ну, в общем, видно будет Ладно. Хм. Там еще одна дверь. О, тихо. Ладно. Дамор был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Хорошо. Последняя дверь, кстати. Или стоп. Это дверь с двух сторон. Ладно. А, ага, это прочитать нельзя. Хорошо. Ну, нельзя так нельзя. Ничего За мной страшного. О, крыса. Блин, я хотел ее убить. Я не знаю, но все равно лучше исключать тот факт того, что... О, блядь. А нахуй меня так пугает. Исключать тот факт того, что это что-то такое могло произойти. Блин, эти сундуки я так считаю бесполезными. Капец. Ну, то есть я каждый раз вот в них лазю. А, редкий предмет, нагрудная броня. Хорошо, редкий, уже хорошо. Единственный плюс, единственный плюс из всего, что вот здесь есть, это то, что я получаю какую-то. А, сталь. Чаще всего. Вижу ворона. Не забыть бы про него. Ты, кстати, его спина, да? Это, наверное, компас. Ну, кстати, похоже на татуху компаса, да. А будет потом загуглить, как выглядит. Ну я не уверен, но очень похож. Вот он, найди кончик резца, в нем вся магия. Хорошо. А теперь можно я еще поближе посмотрю? Малой, малой, ты куда пошел ты без меня? Так, только что, ага, ага. Я жду тебя. А это чайки, блять. Подождите, ну да, это реально похоже на компас. так Брат, слева хорошо спасибо большое теперь то есть они вдвоем будут да мне здесь полный <связать> вот это я уклонился а второй раз не смог надо было его блять ну рвать пасть не больше надо. так один готов а я второй ага, ага. Блять, я уклонился хорошо, но. Ага, я понял. Они свирепеют, становятся злее, когда.. Когда у них меньше по То есть они становятся сильнее. Хорошо. Чем-то это напоминает этих фаунеров. Если честно. Ну есть такой. О, малой, малой, малой, малой. Прочитай. Читай. Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Хорошо, хорошо. А, ну это для Бога. Все, теперь теперь я заметил, что вносятся записи об этом, что тоже в принципе есть хорошо. Ну, то есть, их всегда можно перечитать, пересмотреть. Ух ты, да ладно, уже вторая редкая. То есть, вы решили... Упаньки. Вот у ну, меня стрелы. Промазал? Да что ж такое-то? А ч он не это самое? Ой. Ну, ладно. Так, сначала надо, судя по всему, разбить, значит, этот кристалл. Ладно. Ага, три знака. Блять, еще неудобно. А, я понял. Дайте, я с другой стороны подойду. Так, R есть, R мы сделали, хорошо. Еще есть что-нибудь подобное. Вижу что-то такое подобное. Не то. Отлично. Все, можешь опускаться. И третья где-то должна быть. Третья подсказочка. Которую, естественно, ни хера не вижу. А вот и она. Но мы пока не можем с ней ничего сделать. А, теперь можем. Красота. Застывшая смола мирового древа Удачно Так, туда потом Я... Ой Да, я думал, что это подойдет Так, а что там надо? Сколько там надо? Как там? А, все? Красота Блять, еще пролазить, ползать А потом, когда мы Поползем обратно, нам пизда Вообще будет красота, если честно. Что? А, легендарный предмет чары. О, вот эта штука полезная. Так, я уже вижу, куда надо вставить а, вот эту световую хрень. Так что мы сейчас поближе подойдем. Надеюсь, она в руках-то не взрывается. Отлично. Баба Ну с этой штукой быстро он бегать не может О, надо не забыть вот про эту хрень вот Разбросались они, конечно, с надатным серебром, блядь Пусть и рубленное Но все равно разбросались Я несу, несу, мало. Ага. Бля, ну это червоточина. Я еще слабенький, ну давай попробуем пусть. Если я умру, ничего страшного. О, а, нет, даже так. Пыль миров, легендарный примет, бессмертная сад, между мирами используется для усиления уникальных свойств разных талисманов. Пятое из 18. А вон и его глазик. Не, ну он, конечно, охуеть огромный. Ой. Ладно, хорошо. <голова>, Голова Тамура. Бля, ну мне нравится окно стеклянный глаз кристальный вот этот глаз даже. Как спуститься? <голова> Сейчас он покажет, блядь пару раз вебет по полу. Надеюсь, Есть нет. Идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с на наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сэн. Он прав. Он безусловно прав. Но я кстати слабоват. Потому, потому что он ну, сам. Как же это сказать у О, блядь. Сука, взял мне все комбо сбил. Тубарь. Пизда говна Так, уклоняемся. Отлично, опять на комба восстановилась Потому что они теперь снова замерзал. Я жизни то чуть-чуть потратил совсем. А что еще туда? Бля. О, твою мать. Ой, Сейчас я с мелкими разберусь. Теперь с тобой можно разбираться. Да ладно, вас еще и нет. Ебучий случай. А вы можете как-то друг друга сбивать? Можете? Так, ладно. Спасибо большое. Я немножко занят другими делами. Я не очень люблю разбираться с ними недолго. А теперь пришло время пиздить своих же друзей своих А Обычно он видит своего друга, я вижу его. Все происходит намного быстрее. О, Во, вообще красота топтали ему в землю, блядь. А злость-то у меня еще не прошла нифига. У нас еще один. Блин, упасть в пару. А, нет. Я бы хотел пасть порва. Я слышал только что Сингри, по-моему. <coughs> О, это и вправду он. Привет, Синдри. Спасибо большое за помощь. Так, как раз немножко... Ого, ярость установилась. У -у -у, красота. Считай, ничего не потерял. И на славу подрался даже. Это было нечто. Этот. Бой. Ну-ка, смотри. о о зря Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это? это. особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Блин, нифига себе классно. Да, но. На драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты? Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него симухой не пахло. <связь> опять? Сейчас такое, опять? Ты снова дал ему топор. <связь> <связь> так он же даже не в крови, ну что ты? А, понятно, у него... А, не, хватило сил вытащить, смотрите как, нифига сё Блин Да Давай не только Брон, и тот, и другой Такая Взял, просто по нему ударил, блядь Сука Так, знак гномов плюс один, спасибо это, конечно, мило, приятно Ты там нам помог А уже, а уже Кто, Как его? Что там за идея? М -м ну, наверняка не столбом тут стоять Верно Ну как идти дальше? Блять, охуенно Так, топор мне верни, пожалуйста Так Тамур очень любил украшения Даже в городу ее не увешать Лично я считаю, что он выглядит эффектно Заснеженного трупа. Ага, ага, ага. Так, ой, блядь, стрел не поменял. Да блять, кнопку покупал. Ладно, топор верни. Так попал. Да блядь. Попал. Да, и ты, блядь, верни мне стрелы, верни топор теперь. А теперь подожди. Отлично. Да мы аккуратненько, не переживай. Я вообще даже запутался за тебя, правильно ли я все делаю? Так, подожди, а где тут спуститься это самое? А вы не подскажете? мастерская это не мастерская. А, ну нам мы чисто это самое. Поднялись это самое. Или нет, или не зря мы поднялись. Подождите, а куда нам? Подожди, не-не-не, нам наверх, нам все правильно. Это я что-то путаю. Или я что-то не вижу. Или нам просто по волосам спускаться. Бля, ебаню, нос огромный, пиздец. Ебаню. Бля, ну, за вот это волосня, вот это волосня, ехуе. Да, я помню, что не увидел, где прыгнуть, хорошо. То есть нам волосы мешали перепрыгнуть, окей. То есть изначально я это не увидел. Внутри Нет. Не. Бля, я бы сейчас хотел крысу эту убить, ну ладно. Ну, естественно. Ты что? Ух, нихуя, у него щит за спиной, блядь. Да, броня у него ничего такая. Ой, блядь, он по мне попал. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ебать, он длинный, Да, сука. И ты, блядь... Понятно Понятно Отлично Наконец-то мы избавляем сколько от его брони Блять, еще это Сука Бесит меня Ага Оп Бля, она в сторону Ну ладно Спасибо большое, малой Ну хотя бы камешки подбирать Хилит меня И то спасибо Не, на самом деле Это очень полезная кунь Бля, враги, правда, стали намного сильнее. Я вижу, там сундук, блядь. А, ну такую, я понял. Не понял, а что я делаю? Блядь, мышка. Так, я что-то не понял. А, я понял теперь. Ага. Так, стопы. Нет, не понял. А -а -а, как тебя надо повернуть? Ну, я думаю, что вот так. А че здесь запрыгнуть-то не могу? Ну, прыгай, алло А, блядь, тут камешек есть. Ты Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахей. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на велику. Я не двигаю ничего. Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участие в этом безумии. Но хуже труса овена, только кровожадный Тор История, конечно, интересная Тут не поспорить Но, я не понял, почему ты Понятно, ладно Почему ты камень не хотел раньше остановить? Смотрите, все Все, все, все Да, да, стой ты, да, бля. Да все, схватись и толкай вперед Все, я ничего не жму, я бы показал руки Но не могу Ой, ладно, все, остановился Все, отпусти Я хуе Отлично А я могу вместе с ним повернуться? Нет? Так, допустим Нихуя не помню, что я делаю, ну ладно Да, блять Да, Да ладно, он так не запрыгнет Так, а я влево там повернуть, могу его толкнуть? Нет? Вправо, вперед, вперед могу еще толкнуть а, сейчас он его задвинет полностью. Нет. А ты раньше так не мог? Блять. Ч, мелкий-то запрыгивать будет сегодня? Ладно, я по до самого верха залез. Только не видишь, что я сюда чисто за сундуком шел. Ладно, допустим, чисто за сундуком. М -м -м. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. я могу спуститься. Ладно, я понял, куда нам. Поразвлекались и хватит. все так напрягает, если честно. Надо проверить, что это работает. Ага. Ага. Это у него что на билетике. Тебе? Ой, на билетике. На ремне. Ну, стрельнуть это понятно. Ага, она просто взрывается. Хорошо. Сзади я ничего такого не вижу. Здесь сундук. А, это я взломаю, взорвать не могу. А взять отсюда я могу. Неплохая попытка. Давай еще разочек. Посильнее. Блять. Рука нахуй. Пошла. До свидания. Почти. Почти. Пошла нахуй. Но нам нужно полностью уронить руку. Да уж. И правда, к чему нам таится? Ладно, понял. Надо освободить второй ремень. Да? Друга! Отлично. Теперь все, как я хотел. Что мы имеем? Опять нихера. Понятно. Так. Полезем наверх, да? Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик креста скрыть толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. А, -а, а, я понял. Хорошо. М -м, красавчик. Так, а че тема где? Просто взял молоч, и сбросил. Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу. есть другая, слушаю. Блядь. В принципе идея охуенная. Мне реально нравится эта идея. А дальше. Держись. Готов? Держись, я тебе сказал. Хватайся. Так, где тут я? Пизда. А, Все это плохая идея. Охуенный. Надежно, как, блядь, швейцарские часы. Застрял, да, там и руку падает? Не вышло. Он не долетел. Ничего мы сделаем так, чтобы долетел Ух Высоко там падает Найти путь К оголовью молота У меня такое ощущение, как будто на мне драконья броня, если честно Только сейчас на это обратил внимание, потому что у меня на наплечники Такие драконии, ну как шкуру дракония О нет, пол обвалился Там чаша с песком, но достанем ли? Достанем, достанем. Сын, сюда. Есть чем-нибудь. Вороны, птички. Никого вроде бы нет. Но там что-то есть такое. А, это просто здоровье. О, блин. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Когда? Эти знаки времена года Порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима. Тихо, голова. Мы тоже не любим. Ясно. Че он там? Зима. Весна, да, он там сказал. Я думаю, это весна. Осень, это когда листочки падают А где весна-то? Так, а где весна? А где осень, ладно? А, бля, нахуй его почитал, заставил читать, если это не так Да как там, блядь, подсказку дай мне Где осень, ладно? Лето, хорошо Подожди. Зима, весна, лето, осень. Дох! Так, чуть-чуть я забыл. Напиши. Ну-ка. Так, так что-то здесь не так. Не вышло. Он говорит, что в песне было так. А... -а, -а, -а. Зима Лето Осень Весна Лето Тут осени, да, нет? Весна Бля, тут тоже осени нет Окей, тогда начнем мы с осени Осень Зима Бля, а тут зимы нет, да? Что-то она по-моему подвисла. Хорошо, есть осень, есть, весна есть, лето есть. Зимы. Окей, давайте начнем с лета. А, лета нету. Хорошо, зато есть, есть весна. Если нет лета, значит есть весна. После весны что у нас идет? Да, верни После весны идет лето. После лета идет, блять, осень. А тут хуя не осень, да? Да, блядь, а как тогда правильно -то? Хм. Ну-ка. Попробуем. Но в обратном порядке нет смысла даже думать, что-то пробовать. Тоже нехуй. Сын, какой там порядок в песне? Зима, весна, лето, осень. Ну, я понял. Зима, весна, лето, осень. Лето, Попробуем. осень. Может, он что-то неправильно пишет? Зима, весна, лето осень. А, зима, весна, лето осень. Можешь попробовать. Зима, осень, лето, весна. Весна-то вообще есть? Нету весны. М -м что если. Просто Напиши. любопытно. Зима-лето, зима-лето. А так. Конечно, загадка. Ответ задан наперед. Да, только я пробовал задан наперед. То есть, подожди, зима. Лето, весна, осень. Осень. Что там после осени зима блять. а подожди осень а блять я же не в том порядке пробовал ой ебать я долбоеб так здесь должна быть зима здесь должна быть весна здесь должна быть О, подожди зима весна лето осень. Я просто долбоб и неправильно читал. Отрей, то слово. "Фола" значит длиться. Попробуй. Фола. Так, что происходит, блядь? Ух, лишь ж нихуяся. Лично парень. Пиши еще раз. Фола. Пиши еще. Вола. Вола. Вола. Так, ты подожди, ты нас что, в космос да. хочешь отправить? Что как ли? это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Станы, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Йорд очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то Солнце и Луна тоже застынут а вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их зажрать, не застынут И боги решили не играть со временем Так Как я понял, мне нужно на время их убивать, да? Или мне нужно выжить? Да, блять А ты можешь стрелять? Как я понимаю, да, у нас есть время, чтобы... А, другой вопрос Время а он упал, хорошо они от а этой молнии умирают о, вот этого надо сразу кончить, потому что это сам потому что у него полное хп, я хотел его так дорубить без добивания, в итоге получилось так да ладно, да сколько у вас Чисто. все, Ты все, считаешь, давай пока пол не обрушился о, о, сразу видно, что начал писать Ну да, у нас правда было время, чтобы победить Мы ну, так медленно поднимаемся Ну конечно Поднимаем его в воздух Так, ты ж тварь Ебать вас тут гандонов, Тебя сразу кончаем. Но они такие, более-менее легкие. Блять. Минус. Хорошо. До свидания в полете. А, мелко-то за что-то уронил. У нас времени еще много. И дальше, пожалуйста. По жизням ага. Вола. Вола. Вола. Вола. Вола. Где? Где? Где? Где? Где? Где? Нет. Следи за а. да. Да. Где? Где? Где? Где? Где? Где? Минус один. Ты блять что, будешь где-то три Хуя си умный. О, кошелка, блядь. Волк здесь вообще никак не помешает. Да да да, да, да, да, да, да, да. Я понял. Ведьма, ведьма, умирай. Где, где, где? Ой, блядь, Ебать, они взрывают. Давай, давай, давай, давай, поднимай. Время, время кончилось. Быстрее. Отлично. Я успел все поднять, вроде бы. А. Блять, Чаша блять. Упала, все давай, давай, давай, быстрее. Где-то еще, где-то еще, да? Ладно, а -а -а. ладно, ладно. Погнали, мелкий. Эти пидорасы решили чашу нам уронить, значит, да? Думали, так просто сдадимся. Конечно, бля. Молодец. Спасибо. Я сыну. Да шутил я, старый. Блять, мне понравилось, конечно, это неплохо, неплохо. Кто еще из вас двоих старый, если честно? Но блять, но Сарказм просто, блять. Огненный на. Спасибо, блять. Готов. Соберите толкай изо всех сил. Хорошо. Ой, да ладно, они вдвоем теперь толкают, ебать. А ведь мы понимаем, что это в принципе силочка-то Кратосовская. Как Давай прыгнем Спрыгнем. на нем. Правда? Вперед! А малой ты только рад, блядь. Да. Держись, держись. Держи Малого. И ты держись. Только не бойся. А чего Вот держу. этого, например. Так спокойно сказал, я держу Но малого он в обиду не дал Блядь Хорошо, идем дальше Бля, какой счастливый, а то он счастливый, у него даже улыбочка на лице есть, бля, Кратос, нихуяся А там некуда, да? А, блядь, а вот это неплохо сейчас был такой, ты знаешь, что ты чук чукнутый, блядь, так бах по башке еще давал, блядь. Да, конечно, у него прям головы ничего нет, но все равно. Вот это мы молодцы. О, там, по-моему, забегало включать, если не понять, Надо отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это голова. Помню каждый миг. Не, ну вот это, конечно... Рафляненько вот этот вот. Помни это голова. А ч вниз, я могу спрыгнуть? Нет. А жаль. У, блядь. у, -у, -у, -у. Гномочуют. Ну что, ребят, разберемся с бедникой, с теми, кто обидел нашу теперь Теперь нашу ручную голову. Думаю, что надо бы, блядь, надавать им пиздянок, нахуй. Так, а куда мне там? Ага. Ребята. А! А, вы так просто постояли здесь? О, блядь, напугали. Я-то уже подумал. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама, Мама говорила, что асы худшие из богов. А Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Ну, ладно. Не найдут. Хорошо. Если голова так сказала... Значит, так и будет. У-у-у, замерзшие великаны. А -а -а. большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. а -а -а -а. Вот это оживление. Да нужно Конечно. А-а-а, давай еще. А канделябр-то, ну, ничего такое Ну-ка, возьми-ка камешек А, даже так А можно еще разочек? А, даже так, да? Да не бойся, сучка. Топор, топор, верни топор Волк, блядь. Ты думаешь, что они Да ты, Бля, какой, какой он нищий, просто пиздец. Вы посмотрите, король ко мне борот. А толку от него, как от мяса. Там пацаны, блять, в три раза ниже него, посильнее будут, блядь. Отвечаю. Что это такое просто, блядь? Да реально прям вообще бесполезный какой-то, блядь. Никогда не думал, что его так реально нужно Просто вот так вот на изи его, блядь, порубим, как щенка Ну, давайте тогда еще кого-нибудь Следующий пошел А, следующий пошел По очереди уж тогда Привет, малой Так, а этот уже посверетье будет Так так, а, надо от тебя сразу избавиться. Ух, ты ж, блядь, нехуясь. Да, хуел. Блять. Ладно, не все равно неплохо ударил. Не, ну вот этот уже поживее. Вот этот уже поживее, конечно. Ой, малой, я тебя тоже задержу. Так, подожди, а как? А, вот так, да? Вот так, да. Ну, блядь. Well, такое <звы> так, что бы с тобой сделать Давай дверь ты нам откроешь Откроешь нам дверь? Нет, а жаль бесполезный Ну, а где молодец? Ну, ладно, здесь на этот раз, в принципе, пусть будет молодец. Так, ручной призов, вызов, э, стадо параза... О, кабаны. Кабаны, спасибо. Так, ХПшка полная. Так, погнали, теперь третье. Надо было, на самом деле, их сначала по краям вызывать, а потом сереб... ну, середине которой. Так, кто у нас тут? Ой, тут волчки. Ой, пиздачка, блядь. Бащам блять. Аперкот, да? У -у -у, лопатку, бля. Не, ну моему хпшки, конечно. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Блять, поклонились. И до раз. Но. Ребята. По-моему, у меня силу как-то начали быстро восстанавливаться. Или мне кажется Ой, ой, ой ой. Что это было, блин? Лови Ой, он заморозился Я смотрю, что он так медленно двигается Он уже настолько сильно заморозился, что стал бесполезным Так, я все со всех собрал? Вроде бы Все со всех собрал Так, там сундук Так, а ну-ка Проверить Да, значит, мне не показалось. Значит, эти кусты проще всего сбивать этим самым, как его. Блять, на самом деле... Пу... Что-то впереди. А, понятно. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Ну, что вас привело, друзья? Нас привело... Нас привело какое-нибудь улучшение. Здесь нечего, здесь тоже, а здесь тоже ничего. А чё, мне у тебя делать нечего? Ага. Значит, мы все-таки будем, да, с ними сражаться или нет? Ну, скажите, что будем? Дать хоть одного убить? Да будем кусок резать и уйдем, пока они не заметили. Ну вот ты. Сын. Привет. Сдавайся. Этого требуют все, отец. Чехалин, вся. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. А сейчас второй, да, появится? Я так и думал. Ты Я Но так нет, и думал. Брат, этого есть лук. Что же нам теперь делать? <свят> <свят> так, ладно. Вы меня разозлили, блядь. Не, ребята. Вы меня слишком сильно разозлили. Волчок, столпаника. пока папочка злой. Я, блядь, сразу двоих хуячник. ты молодец. Стоп. Сразу опять двоих, отлично. О, блядь, о, блядь, нихуя ха Кто еще, блядь, смеется, нахуй? Не, ну с вами двумя сражаться, типа, вообще похуй. О, вот это опасно Это тоже опасно И это опасно Так, главное хотя бы одного вырубить Так, я понял Так, я понял, этот подвырубленный Так, подождите Что это было? Типа, дохуя сила Что, нихуя не вижу за мной зачем мы вам чтобы поставить блок и чтобы поставить для поворота так, отлично так хорошо хорошо красавцы нам конечно подсказывают но все равно ну так не нравится лишь мурашки покажу как это офигенно выглядит но стреляет он, кстати, грамотно Бля Я хуею, ребята Вы меня реально бесите У! Хотел, блядь Так, тут камешки валяются, это хорошо Как раз Тварь хотел, блядь, моего сына, сука, тронуть. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Блядь, бать, они профи вообще похуёдли. Отлично. Ладно, пока один кто утираем, будем другого пить. Так, ладно, мне нужны камешки, блядь, мне нужны камешки, нахуй. Отлично. Так, я понял. Волчочек, иди. Ага, ага, ага. Сейчас они опять в боем, да, культику не нанесут? Да, я так и думал. Сын, сын. Его. Да ладно, он, он решил, он решил просто поугарать над нами. Inherently... <сcoff> <сcoff> блять, да я же защитился. Извини, я палку, да? Хуй вы дав, блять, теперь наебете. Я теперь шарю, блять. Единственное, да, надо с, неудобно мышкой разбираться. Но если вовремя поставить блок, то он не отступит То есть если прям под последний момент нажать на блок Оп где где где где Оп, хуй тебе Ну малой вовремя еще стреляет, хорошо это Правильно, правильно, что вы подходите ко мне Так, он что-то заряжается Теперь пора отойти Ага, а мне нужно это самое, подхилиться Спасибо Спасибо. Ух, ты ж нихуя. Нихуя, это что за нахуй? Не, ну они не такие сильные, конечно, как кажется, но урона они нормально нанесли. Хотел меня тронуть, блядь, а у меня был свободный сын. Так, сейчас, сейчас, сейчас, я тебе помогу, малой. Так, ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Блять. А ч? А ч? Отойди. Ой, блять. Спасибо за камень. Спасибо за камень. Ебать, если бы я сейчас сдох вообще был бы прям не по кайфу. Так. Минус один. Отлично. соберись. Отлично. Ру, да, да, да, последний раз я посылил по всему. Я тебя убью. Атри, держи себя в руках. Давай, давай, давай, что нажимать? Пиздайтесь ему, блядь. Охренеть! Как ты! Ты даже не представляешь! Как тебе в самая очередь! Я из первых! Я жду тебя такого! Ну зачем он был так? Ну ладно. Он Нет. его ранил, все по всему. Или жар, заболел. Болезнь. Да. Лихорадка вернулась. Нет, сын! Кашель, кровь, мальчик болен, надо к Фрее. Нет! Да, кстати, она может помочь. Тише. Да, да, да, да, да. Ну, кстати, Крата столько да не уволнуется, просто посмотреть. Не, мы к Да нормально все. Так, одного мы упустили. Надо за ним следить. О, наконец-то, блядь, замерзшая пламя. Я думал, мне его никогда не дадут. Так, а это что такое? Сплав слейптер, Легендарный пример закаленный молнии металл. Используется вроде Чимитора. Используется для улучшения рукояти с эффектом шока. Встречается в тайниках, отмеченных бла-бла-бла. Ну, нам нужен-то маленький кусочек, поэтому мы совсем чуть-чуть отцепим сегодня. Но он же горячий, пиздец, как ты его держишь? Или что, или это нормально вообще? Хватит? Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в ездеке. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магии двери, что нам попадались. Кто, что за поворотом? В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. О, да ладно. То есть мне нужен был просто резец? <клёх> <клёх> так, и сколько раз мне дал бить? Блядь, я тиран идиота какого-то похож. А, -а, -а, а, так вот оно чё. Вот оно чё. Я такой цаю долблю, как долбоеба кусок. А чё вы раньше не могли там хоть немножко показали, блять, пить, бить правой, блять, кнопкой? Убил магнит, Это точно. Он же бог. А отец убил его. Один из младших асов. Ну да. А его отец Тор. Тор не младший. Совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести... Разве можно убить бога? Конечно можно. Фигаси, мало ты спросил. Ты что, не попал? Я так и думал, что вот эти сундуки, которые в какой-то непонятной траве, что ли, или как это назвать, открываются исключительно... Так, а что это сейчас делать? А, не-не-не, подожди, подожди. Открывается как раз таки путем Спокой... Этого... Спокойств, хотел сказать Так, а я что-то не понял, а где остальные? Я теперь, блядь, пока не найду Не успокоюсь, кстати, у меня уже второй таймер пошел Оказывается, пошел второй таймер Так, подождите А что-то это самое, я не понял А тут нигде ничего такого нет? Просто, может, я слепой, косорывый Не, ну за дверью точно ничего нет М -м, Одну руну мы нашли Ладно, давайте поднимемся чуть повыше. Я просто уже забыл, что надо заканчивать. А -а -а. -а. Ну да, скорее всего, остатки есть где-то здесь. Ну, или если правильно, под правильным углом посмотреть. О! Его разломать нельзя. Так, а куда это я спустился? А зачем? Подождите. А, вижу. Зачем сюда А это какая? Это третья. То есть вторую печать я просто не заметил. Все окей. Заебись. Возьмем печать и будем заканчивать. Прям на самом таком моменте. На самом нужном. Это, кстати, от ботинок, да? По-моему, на ботинок похоже. А, нет, не ботинок. Ну ладно. Так. Вижу. Все, наконец -то. Вот и отлично. О-ху-ху-ху! Еще один. Спасибо, жиртрест, ты мне реально подсобил. Два замерзших пламени за одну серию. Нихуя себе. Да сейчас папочка станет реально сильным. Но на этом мы будем заканчивать, кстати, дорогие друзья. Поэтому, если что, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Не забывайте также просто писать комментарии, просто предлагать. Камень, Стой, с ним ну, Это же так. Э, Синди, ты с Похуй. Если ты голове, мне подмигивает, держи ее подальше. Это не Ах, как это мило. Так, отлично, требуется все Урод <laughs> Такой в конце, блядь, просто урод Опа, подожди, а я не замерзшее пламя? Разве в конце получил, нет? Не понял Создать Уголек Синмар, Вызов яростного вихря с слепхеем Благодаря ему атаке кратусы не могут быть прерваны Получаемый урон уменьшается а всем соседним врагам наносится обычный урон от огня. У, а я хочу. А с чем сравниваем рок медальхейм С куришительной атакой, урон оглушения и отбрасывающей соседних врагов. Блядь, да охуенно. Не мог быть предположаемый урон уменьшается. Да ладно, да охуенно. А что-то надо дымящийся уголек надо найти. Ну ладно, это со временем. Чем могу? Так, это продать, это потерянные предметы. Вот и легендарочки пошли. А купить-купить можно? Купить. Купить легендарочки нельзя. Не, не понял. Я же его открыл. Да. А что не так? Такое ощущение, как будто я его Барень, не открыл. Совсем не здоров. Ничего. Сейчас мы вернемся. Блять, я Если забыл. Так, не отставай. Хорошо. Так, надо всего два, да, найти? Да. Наконец-то мы Эй, сейчас... я понял. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что Оасов свой путь в Вальхалу Без Валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Теперь смотрите, сюда нужно принести такой угонечек. А, а эта штука есть. Здесь. Хорошо. Как бы, ладно, с этим мы разобрались. Но сюда еще надо принести белый. Блять, Взорвется, надеюсь? Отлично, спасибо. Я сейчас не заканчиваю серию, потому что сейчас самый такой момент. Прям, ну, раздирающий, И хочу потом побегать просто по миру. А я сюда должен притащить все. Стоп, дверь закрылась. Ладно. Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню Ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. стоп. Вопрос то хороший, а где взять огонючек? Ладно Блядь, я помню, что под большим пальцем выход Я что-то не понял, а где взять, блядь Эту самую, как Блядь, если что вырежем, похуй Вот здесь это световая херня А, нашел Блядь, как я сразу не, не увидел Я просто думал, она просто увидится нам дальше, как по пути Так и это самое Ага. Ну не мог я так просто оставить это Но ну, вы же понимаете сами прекрасно Только, кстати, почему они Какого хрена они по всему миру разбросаны? Это же все-таки магия эльфов Я правда думал, что никем сражаться надо быть Я прям надеялся на это Потому что обычно Именно в мире ну, Около врат Там надо именно сражаться В целом недолго думаю. Ебать мне прям что-то это самое. Хорошо. Отцеп а можно мне? Или что? Или мне... А, я понял, кажется. Да, я понял. Не хочешь мне цепь опустить, малой? Я что-то не вкурил. По-моему... А, я понял. Ладно, все осталось проще, чем я думал. Спускается. Серия будет чуть длиннее, но ничего страшного. Как чуть? Уже 5 минут там прошло, 5 минут тут прошло. Если с следующего выхода нету телепорта, значит все. Ну, значит, на этом заканчиваем. Да, Я думаю, что нам еще сюда придется вернуться Поэтому Но он прям совсем себя плохо чувствует Прям вообще прям плохо Я прям не могу даже из-за этого серию закончить Мне прям аж его жалко Так, я понял Да, бля, подожди. Я бил в принципе практически в то же место. Если но у Галючика то ничего такой. Да, на этом мы заканчиваем. Снова под ладонью. Почти на месте. Почти на месте, но это не исключ... А, кстати, это не исключает того факта, что я вспомнил это место. Я пытался мы как раз попасть под, под по эту по дверь. Ты прошел большой путь. Спасибо. Телепо. Все, отлично. <coughs> я просто сейчас, наверное, еще по миру гулять пойду, если честно. Нам так Фрей надо вернуться, а я планирую вот сюда. Так что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейе?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 Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель-змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. То есть мы бегали сейчас по кругу, пока он не допиздел. Хорошо. Так, а вот, вот здесь вот на прекрасной ноте мы заканчиваем нашу серию. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки, всем пока-пока.